Вечно в памяти будет людской Светлый княже Дмитрий Донской Вечно в памяти будет людской Светлый княже Дмитрий Донской Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередной выпуск «Бесед о православии» Уроки доброты. Меня зовут Евгения. 1 июня Русская Православная Церковь отмечает память благоверного князя Дмитрия Донского. Ввиду того, что Дмитрий Донской – великий воин, и его подвиги запечатлены в веках, наша программа выйдет немного раньше, к празднику Великой Победы. В нашей истории есть имена, которые русский человек знает с детства. Одно из таких имен Великий князь Дмитрий Донской. Великий князь Дмитрий Иванович в 9 лет остался сиротой. Со дня смерти отца для мальчика закончилось детство. Когда нынешние девятилетние дети еще ходят в школу, играют. Много времени уделяют забавам и развлечениям. Дмитрию нужно было учиться управлять великим московским княжеством, которое год от года становилось самым могущественным на Руси. Не справился бы с этим неопытный отрок, но Господь послал ему достойного наставника. Отца мальчику заменил митрополит Алексий. Ведь он управлял государством пока молодой князь засылил. Но во все дела государственной важности он посвящал Димитрия. Мудрый старец хорошо понимал, что на нем лежит святой долг воспитать из княжича главу государства, полководца, дипломата. И когда в 1378 году великий святитель лежал на смертном одре, он не сомневался, что долг свой перед Богом и Отечеством выполнил. Он воспитал великого князя Дмитрия Ивановича смелым воином и мудрым политиком, способным объединить силы русской земли для борьбы с ордынским владычеством. Многообразна и широка была государственная деятельность благоверного князя. Как его отец и дед, он продолжал собирать русские земли вокруг Москвы, он построил новый белокаменный Кремль. Великий князь строил храмы, делал богатые вклады в монастыри, приступил к чеканке собственной монеты, тем самым защищая интересы московских купцов. Но день и ночь Дмитрий Иванович помнил о главном, о необходимости освобождения Руси от татарского гнета. Когда-то одно имя Орды... Наводила ужас на государство и народы. Неисчислимые конные войска ее затопляли долины Руси и Европы подобно необузданному, разрушительному вешнему половодью. Порядок в Орде поддерживался жесточайшей дисциплиной. Воина казнили смертью за трусость в бою, за неповиновение командиру, за ложь, за воровство у своего товарища. Но шли десятилетия, Орда слабела, дробилась на отдельное ханство. В годы княжения благоверного князя Дмитрия в Орде уже несколько лет шла борьба за власть. Один хан сменял другого. Отец подозревал родного сына в покушении на ханский престол. Брат убивал брата. Руси это было на пользу. Пока ханы грызлись друг с другом, Русь отстраивалась, крепла, копила силы. Дань из русских земель посылалась в Орду все реже и реже. А в 1374 году, по совету святителя Алексия, великий князь Дмитрий и вовсе прекратил ее выплату. Власть в Орде тогда захватил темник, командир 10-тысячного отряда Мамай. Твердой рукой навел он порядок в подвластных ему улусах а после задумал восстановить прежнюю власть Орды над Русью. Он послал к князю Дмитрию грамоту с требованием выплатить дань за все пропущенные годы. А чтобы русские были сговорчивее и не упрямились, свое требование Мамай подкрепил силой. Послал на непокорного князя Мурзу Мурзубегича с 15-тысячным войском. Русская и Ордынская рати встретились на реке Воже. Великий князь Дмитрий умело построив свое войско, почти полностью уничтожил конников Бегича. Много татар было изрублено русскими витязями, много утонуло в реке. Разгром был сокрушительный. Был убит и сам Мурза. Мамай понял, быть в большой войне, и стал собирать силы. Не хуже него понимал и князь Дмитрий, что предстоит смертельная схватка. Во все русские княжества пончались княжеские гонцы. 23 княжества откликнулись на призыв князя Дмитрия постоять за веру православную и землю русскую. Пришла дружина даже из далекого Пскова. Не бывало еще на Руси такого единства. Почти 70 тысяч воинов насчитывала русская рать. В кузничных горнах не потухал огонь. Кузнецы ковали сабли и боевые топоры, наконечники копий и стрел. Оружейники плели кольчуги, мастерили панцири. Боголюбивые русские люди древних веков не начинали никакого дела без благословения. А здесь предстояла кровопролитная битва. Никому не ведомо, кто одержит победу. Надежда была только на Господа и его предчистую Матерь. И князь Димитрий отправился в Троицкий монастырь, к игумену Сергию. Там, где столетия назад ехал на коне Витязь, нынче основаны шумные города, проложены железные и шоссейные дороги. А тогда здесь волновалось лесное море. Ветер шумел в вершинах вековых боров шевелил начинавшие желтеть листья березовых рощ. Пели птицы. Многие из них готовились к отлету в теплые края. Князь Дмитрий думал и молился, чтобы Господь просветил его. Сомнения тяготели душу. Ведь Мамай собрал страшную силу. С ним идут даже европейцы, готовые за деньги душу продать. Из города Генуи прибыла тысяча копейщиков. Воинов, испытанных и умелых. А вот и Сергиева обитель, Высокий чистокол, За которым виднеются кресты церквей. Предупрежденный о прибытии великого князя, Встречать его вышел сам Игумин, Сухое лицо постника, седая длинная борода. Игумен приветливо улыбнулся высокому гостю, Но глаза его не улыбались оставаясь вдумчиво строгими. Казалось, они смотрят прямо в душу. Князь с игуменом молились в деревянном троицком храме, а потом в келейке преподобного великий князь изложил ему свои думы и сомнения. Вместо ответа игумен встал на колени перед образом Богородицы и застыл в безмолвной молитве. Опустился на колени и благоверный Дмитрий. — Иди, князь! — окончив молиться, сказал Сергий. — Заступись за веру православную перед неверными огорянами. Знай, ты одолеешь супостата. Но много-много русских воинов сложат свои головы в том бою. Прощаясь у ворот обители, игумен подвел князю двух иноков. Пересвета и ослябья. Рослых, могучих. До, до пострижения выноческий чин. Прославились они как непобедимые ротоборцы. Вот тебе мое благословение. Вместе с ними на поле Брани, князь, будет и наша обитель. Ступай с Богом. В августе 1380 года объединенные русские войска двинулись на юг к верховьям Дона. У впадения реки Непрядовы Дмитрий Иванович в ночь с 7 на 8 сентября переправился через реку и поставил полки на Куликовом поле. Главной военной силой Мамая была конница. Конные отряды татар охватывали войско противника, а окруженных воинов оставалось только избивать. Надо было заставить татар идти прямиком на русские дружины. И великий князь построил войско так, что его правое крыло защищал густой лес, а левое прикрывало густая дубрава. В центре войска он поставил большой полк. Еще ночью, чтобы татары не заметили, в дубраву на левом крыле был отведен засадный полк. Татарам не оставалось ничего другого, как идти на пролом, чтобы попытаться прорвать строй русских полков. Накануне битвы воин Фома стоял в ночном дозоре. Было ему видение. Поднялась с востока и несется по небу мрачная туча. Нет, не туча, а воинство. Темные всадники на темных лошадях. Вдруг появились два светлых юноши с огненными мечами. И начали беспощадно сечь темное воинство со словами Кто вам велел губить Отечество наше? Фома узнал в юношах святых страстотерцев братьев Бориса и Глеба. Вечно в памяти будет людской, светлый княже, Динты и Донской, Вечно в памяти будет людской, Светлый княже! Дмитрий Донской